Итак, друзья, как должен заводиться мотоблок? Я вообще поговорил немножко не о мотоблоке в целом, а вообще о технике, как о карбюраторной технике. Я с детства владел ижами и, в принципе, знаю много разных техник, как запустить э, такой двигатель с карбюратором. Да? То есть это, помните, дули специально в, карбюра... э, не, в карбюратор, в бак. Кто знает, такой способ, прямо дуешь, создаешь давление, чтобы у тебя быстрее камера наполнялась поблывковая, чтобы все это подсалось, запустилось. Также кто-то закрывает ладошкой воздухан, имитируя тот же самый подсос. Кто-то, когда капает карбюратор, по нему стучишь чем-нибудь металлическим, чтобы поблывковая камера там сработала, и все-таки техника запустилась, кто-то греет свечки. Кто-то заводит, запускает двигатель с подсосом, кто-то запускает без подсоса, кто-то с открытием газа, кто-то без открытия газа. Короче, куча есть техник, чтобы запустить карбюраторный двигатель, потому что карбюраторная техника – это живая техника, и к ней всегда нужен подход. Вот, допустим, сегодня я запускал с у него он запускается половинка подсоса, и четвертиночка газа, да, то есть, допустим, гидроциклы, они карбюраторные, они запускаются, то есть, вообще без подсоса Один без подсоса, другой надо половину подсоса А как же у нас запускается мотоблок все время, когда ну, много техник, э, забываешь Я, я же помню, говорил, что надо обмажечку наклеивать, как заводится этот живой двигатель Почему живой, я уже объяснял а вот на наклеить бумажечку и вперед и всегда он всегда запустится, никогда не зальет свечку и будет до... радовать и получать удовольствие именно от заводки. И как же должна заводиться Ямаха? Давайте порассуждаем. Как минимум надо подсосать, как минимум надо открыть крантик. Открываем крантик, он у нас располагается здесь. Открываем крантик. Важно еще вот, кстати, здесь неудобно тем, что не написано, как его открывать А я вот техникой пользуюсь очень редко И не знаю, как его открывать Ну, допустим, ну вот так вот да? Среднее положение поставлю Итак Здесь есть у него тумблерочек. Он в выключенном положении Теперь ищем, где подсос А что такое подсос? Подсос это на конце карбюратора Перед воздуханом Грубо говоря, заслонка, которая его закрывает Раньше на ежах Допустим, подсос все время был Заклинишь и закрываешь воздухом Ладошкой и запускаешь его, И он запускался Так, открываем подсос Где же у него подсос-то? Ага Так, открываем вот все, время, вот, вот все время забываешь вот Шутки, шутки, серьезно забываешь Здесь вот беленькая такая штучка Открываем полностью подсос И дело, газ у нас в данный момент Сейчас полностью выключен И делаем несколько раз Все, все открыто озел и делаем несколько раз. Перед этим, если вы не пользовались техникой, обязательно, обязательно проверить уровень масла. И запускаем. Раз, два. Кстати, почему-то я вот сейчас обратил внимание, ремень коробки крутится. А вот так не должно быть. Не должно быть. Хотя у меня все нейтрали. Если ремень коробки крутится, то ему будет тяжелее запуститься. Одна, два, три и.. Момент истины. Вот. Либо запустится, либо нет. Опа! Нет, вы видели? Нет, вы видели? Он летом. Вот теперь убираем подсос обязательно. Все, подсос, у... О, подсос убрал, заглох. Так, еще раз. Рано убрал подсос. Кстати, некоторая техника. Как только ты ее запустил, допустим, снегоуборчик, подсос убираешь, все, он ровно работал. А вот ему недостаточно. Надо было, чтобы он немножко поработал. Сейчас еще раз. Раз, два, три. Так, и подсос оставляем и запускаем. Чуть-чуть газ открываем. А -а -а -а. Все. Вот теперь. А, -а, а, да что ты, блин. Так, еще раз. Опять точно так же. Вот капризная, капризная техника Ну потому что это карбюратор, друзья Потому что это Карбюратор Пусть ну, чуть-чуть поработать на подсосе Резко газ нельзя давать А то закидает Чувствуешь, когда подсос начинает убирать И вот я сейчас убираю подсосом Чтобы он не заглох Вот своеобразный двигатель, блин, опять Опять Не, все открыто, такое чувство что Как будто ему бензина не хватает Сейчас Так Два. И поехали Что ж ты, зараза Так делаешь -то? Ещ раз увеличивая воронки, чувствуй его, регулируя подсоса. Да что ты, блин? Что за, блин? Ну слушай, Даша, я и что так не вел себя. Так, еще раз. Ладно, выключай камеру сейчас. Немножко отдохнул, поехали снова. Что ж ты будешь делать?